Ребят, всем привет! Вы на канале, посвященном моей поездке в Великобританию по программе Seasonal Agricultural Walker Program. Это так называемая программа сезонных сельскохозяйственных работников. Эта программа поддерживается правительством УК. United Кингдом, да, Соединенное Королевство. На этом канале я постараюсь рассказать и показать все, что я увидел, узнал об о Великобритании, о Лондоне, о том, по моему мнению, нужно ли ехать на ферму, зарабатывать деньги из России, ну и из других стран, наверное, Украины, Беларуси, имею в виду для нас славян, скажем так. Постараюсь показать все без воды, без всякой лабуды. Каждый видеоролик будет без заставки, без вступлений, то есть просто по делу. Сам канал будет, скорее всего, завершенный, будет последний видеоролик, касаемый моего возвращения в Россию, и на этом канал, скорее всего, Просто будет существовать, и на нем будут висеть все эти видеоролики. Это просто вступительный видеоролик ко всему каналу. Будут рассмотрены вопросы, как поехать по программе сезонных работников, да? что для этого нужно, какие затраты, чтобы уехать, через какую фирму можно уехать в Англию из России. Самое интересное, да, рекомендую всем подписаться на этот канал, потому что где-то в середине, скажем так, развития событий вы узнаете о том, как я оказался в Лондоне и почему я оказался в Лондоне, и почему я ушел с фермы. И, ну, естественно, я все это объясню и расскажу вообще, как это сделать, как устроиться на работу в Лондоне, либо там, я не знаю, еще где-нибудь в больших городах Англии, Великобритании, в Оксфорде, в Манчестере, в Кембридже. Ну, в таких, скажем, значимых городах, да, будет интересно, во-первых, тем, кто сейчас думает о том, чтобы поехать на заработки по вот этой самой сельскохозяйственной работе сезонной в Англию на ферму. Также я расскажу дальше, почему не стоит ехать на ферму, кому не стоит ехать на ферму. Ну, в общем, будет рассмотрено очень много вопросов, просто после моего приезда, да и, в принципе, вообще после моего отъезда в Англию и после возвращения особенно, очень много в, в ВКонтакте поступает вопросов, как я туда уехал, зачем я туда ездил что я там делал, как семью оставил. Постараюсь на все вопросы здесь я ответить. То, что наснимал, все выложу, все покажу. Видеороликов он снимал много, материала много, поэтому буду много вырезать. В комментариях к данному ролику можете оставлять какие-то свои вопросы. Я постараюсь на все вопросы ответить в комментариях. Если будет много вопросов, сниму новый видеоролик. Подписывайтесь, не забудьте нажимать на колокольчик, чтобы новые видеоролики не пропускать. Данный YouTube канал будет иметь завершенность и будет иметь формат такого документального сериала, что ли. Если мне будет что-то еще вам дальше сказать, когда, допустим, мой, мой материал весь закончится и то, что я сейчас, сейчас э, думаю вам показать, это все закончится и будет в конечном счете выложено на данный канал. Если будет канал востребованный, то, конечно же, я его пересмотрю. Может быть, какие-то новые у меня будут поездки. Да не может, а будут. К сожалению, пока границы закрыты во многих странах. На таком этапе мы остановимся. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, ставьте палец вверх, потому что это поможет развитию канала расскажу все что я знаю все что я узнал расскажу про англичан расскажу про жизнь в лондоне Потому что в Лондоне я как бы много где был и на машине покатался и так ходил гулял пешком много где прошел. Опять же вернемся к ферме расскажу о том, как устроена работа на фермах. А, конкретно моя ферма Джесс Барвей, это графство Кембриджшир, городок Или называется, ферма называется Джесс Барвей. Там выращивают английскую капусту, сельдерей, салат айсберг. Расскажу про налоги, расскажу про э, недоговаривание наших представителей в России, которые туда отправляют сотрудников, то есть много о чем они не договаривают. Не то, что там они скрывают, может быть и не скрывают специально, но, но не договаривают о том, как там устроена работа и как там жизнь. Покажу домики и так называемые караваны, в которых мы жили на ферме. Расскажу все поэтапно, не будем забегать вперед. И обязательно подписывайтесь на этот канал, кому интересно. Англия вообще. Один из интересных моментов будет, как и зачем я оказался в Лондоне. Почему я ушел в конечном счете с этой фермы Джейс Барвей. На этом все. Я думаю, что многим будет интересно. Всем удачи!